Все эти наши мероприятия, которые сегодня проводят, мы действительно хотели бы показать свой опыт, но мы бы хотели получить а, ваше видение, опыт ваших в рамках работы с иностранными обучающимися. Все наши мероприятия сегодня, они приурочены в 115-летию нашего университета.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 Сегодня показать и да мой чуть-чуть о нашей настроении, нашей культуре. Мы пришли сюда, чтобы искать другие культуры. А я из вас типа, я смотрю, как другие страны делают все вещи, типа как там адвайс, как там едят. Это очень интересно. Вот. Типа, это, типа, культура страны это как будто разлучают. Это вообще интересно. И я представляю Узбекистан.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 Особенно здесь, в России, да? Я очень рад, такое мероприятие может приходить год. В Завершающую точку фестиваля Мозаика народов мира поставил галоконцерт. Номинанты, призеры и дома, победителей в номинации Интеллектуальные бои, спорт, «Кухня народов мира получили грамоты и памятные призы. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.